Приветствую, друзья, на своем канале. В этом видео я хочу показать Hype PrivatMoney. Чтобы зарегистрироваться, кликаем регистрация, вводим логин, пароль, email и еще раз пароль. Ну, я зайду в свой аккаунт. Так, зашел на свой аккаунт. Здесь есть реферальная система, процент с первого уровня 10, со второго 2 и с третьего 3. Так, чтобы пополнить сумму, кликаем вот депозит, к примеру, 100 рублей. Ну, здесь так, статистика есть по сайту. Всего участников 314, вложено 157 тысяч рублей, выплачено 55 есть вопросы ответы если у вас есть вопросы можете задать контакты группа вконтакте и mmail адрес можете написать если есть вопросы ну ссылочку я на сайт дам в описании так что подписывайтесь на канал ставьте лайки всем пока